Пятнадцатая серия. Котик проснулся и в окно смотрит. Решил немного поспать. Теперь в раковине. На кровати. Пошел гулять. конец пятнадцатой серии. Котик пока не вернулся, но вечером точно придет.